Ребята, приветствую, добро пожаловать на мой YouTube, меня зовут Давыдов Денис. в сегодняшнем видео, будем обзывать интересную тему, я две недели пропал, потому что занимался другим своим резервным каналом, кстати, вы можете тоже сюда подписаться, токенизированное ТВ, называется, тут другие темы видео, я затрагиваю, можете тоже, если желаете здесь быть, здесь иногда бывает реклама периодически, в разделе CryptoNews по хэштегу реклама, она бывает встречается, имейте в виду. Вот, поэтому был немного занят другим каналом, в сегодняшнем же видео хочу вам сказать, что я сейчас запускаю некий марафон, будет 2-3 видео в неделю очень интересных на данном канале, поэтому будьте здесь тоже подписаны и в Телеграме. Итак, ребята, в этом ролике мы будем рассматривать, рассматривать интересную тему, называется Тестнеты, это а, такой определенный вид заработка, в который тоже можно погрузиться, можно здесь тоже зарабатывать деньги. Сегодня рассмотрим основные ключевые вопросы. Основные ключевые вопросы это, что такое тестнеты, дальше сколько они приносят, сколько времени на это уходит, где их искать, рекомендации и пример прохождения одного из тестнетов. Поскольку я инвестирую в разные проекты, еще помимо этого бывает, они создают какие-то свои продукты и они бывают запускать тестнеты, в которых тоже можно поучаствовать и заработать хорошие деньги. То есть тестнеты, что это такое, это когда вы тестируете какой-то мост, какой-то обменник, какой-то блокчейн, так или иначе по каким-то заданиям, выполняете или определенные условия, и вы получаете в замен, в качестве награды, токены, можете получать а, аллокацию в айт и в дальнейшем участвовать в IDO по крутым каким-то условиям. Также вы можете дополнительно еще заработать какие-то NFT, то есть масса преимуществ для тестеров. Поэтому это крутой тоже вариант заработка, его тоже можно использовать и допустим, каждый день можно там по одному по несколько проходить тестнетов. Конечно же, в рамках времени, сколько они занимают, то есть можно их э, делать хоть каждый день, можно на них тратить там по полчаса в день ежедневно, бывают такие тестнеты, на которые уходят и по 2-3 по часа в день. Но можно их делать через день, через день, смотрите сами по желанию, если вам такое понравится, Это такая больше скрупулезная, усидчивая движуха, поэтому не каждому зайдет. Но скажу так, что бывают э, такие тестнеты встречаются, когда вы, допустим, э, какую то обмене какой-то агрегатор протестили, и он э, ничего вам не принес, никаких вознаграждений, никаких денег. И поэтому вы сливаете в холостую свое время. Но бывает такое, что какой-то тестнет вам принесет крутое вознаграждение. Поэтому бывают такие, что и насыпят вам и 200, и 300, и тысячу, и несколько тысяч долларов за то, что вы просто понажимали несколько кнопок и э, туда-сюда произвели обмен. Бывают такие тестнеты, которые требуют еще небольшого количества денег, то есть денег здесь вкладывать не нужно, просто комиссионные вам иногда периодически потребуются тратить, чтобы этот тестнет включил вас в список своих участников и в том дальше, чтобы вы претендовали на вознаграждение. Поэтому здесь бывают тестнеты, если хорошие, годные а, проходить, то могут вам они круто денег принести в будущем. О, некоторых с них я буду периодически публиковать у себя в телеге информацию, поэтому можете по желанию проходить, можете нет, смотрите сами по своему усмотрению. Итак, сколько времени на это уходит, я уже сказал. Где их искать? То есть есть три варианта, где их можно находить. хорошие теснэт. Это первый. Это на ютубах, да. Тоже можете э, нажать вкладку теснэты и по сортировке видео по свежести видео можно находить самые свежие обзоры на какие-то теснэты. Так или иначе можно мониторить данный рынок. Можно же, можно же еще использовать по ключевым словам в поиске в самих телеграмах. Опять же, если вы на много телег подписаны, то можно так вычислять какую-то информацию о каком-то теснете. Либо опять же подписаны быть на какие-то комьюнити, где где эти тестнеты гайдят. Как правило, каждый тестнет, который вы так или иначе хотите пройти, всегда вам дает какой-то гайд. Используя данную инструкцию, выполняя, вы можете с легкостью его пройти. И чем мне нравится теснеты, то что вы мало того, что можете еще заработать денег, поучаствовать, получить возможность на white -list. также вы еще технически очень хорошо прокачиваетесь в крипте и а, наполняетесь знаниями интересными, полезными, которые вам, конечно же, где-то пригодятся в повседневной жизни, ребят вот такие вот наблюдения поэтому где искать и разобрались также в телеге они будут у меня тоже периодически на какие-нибудь интересные если буду встречаться то обязательно буду с вами делиться с удовольствием. Рекомендация по Тестнетам, обязательно, ребята, обязательно заведите табличку, где вы будете фиксировать дедлайн Тестнета, где вы нашли информацию о нем. Также кошельки, куда вам, возможно, придут вознаграждения. Также заведите обязательно хром отдельный, чтобы вы не путали свой основной хром с Тестнетовским, в котором вы тестируете какие-то там направления, чтобы у вас не было такой, скажем так, путаницы, да, потому что через хромовский тестовый аккаунт вам необходимо еще создать MetaMask, фантом, любые другие кошельки, через которые нужно будет тестировать определенные определенные, так сказать, сервисы, да, чтобы вы с основным не спутались, потому что бывает всякое, бывают какие-то баги еще по какой-то причине, лучше не использовать свой основной кошелек, лучше используйте тестовый MetaMask. Итак, в этом видео мы пройдем один из тест нетов покажу. На примере, куда нажимать. Кстати, мне попался такой тест-нет, который достаточно такой энергоемкий и очень длительный по время прохождения. Но выполнив его, можно круто заработать. Реально, можно несколько тысяч долларов заработать. Опять же, если повезет, опять же, если не повезет деньгами, то можете получить э, локацию на участие в IZO, которую они обещают тестерам, либо получить NFT-шки, которые вы можете потом продать на OpenSea за деньги, либо похолдить и тоже заработать на разнице курсов. Поэтому давайте начинать начинать проходить э, наш тестнет, то есть есть такой проект как EVO Bot, это кросс протокол, в котором можно обменивать э, через мосты криптовалюты, э, заливать в полу-ликвенности деньги поэтому это продукт от таких разработчиков как DJU команда DJU кстати я о данном стартапе записывал неоднократно видео не крутой стартап раскачивать на рынке связаны с искусственным интеллектом то есть тоже много интересных продуктов и его бот он как раз таки является продуктом данной компании поэтому то что мы сюда инвестировали в данный проект диджи это очень круто поскольку там доля уже выросла там 5-6 раз от момента наших инвестиций поэтому Вероятность данного порядочного тестнета, в принципе, не обсуждается, однозначно эти ребята добросовестно нам дадут вознаграждение, в отличие от других тестнетов, которые бывают просто в пустую, в холостую, вы можете проходить, слить свое время и ничего не получить, никакие награды, поэтому данный тестнет, в принципе, неплохой, и здесь, кстати, очень огромный ажиотаж посреди, среди участников. Очень много, очень много желающих здесь поучаствовать. И на момент записи видео осталось буквально там 300 мест, чтобы данный тест-нет пройти. Поэтому, возможно, уже в течение этой недели он закончится. Поэтому используйте данную возможность, если у вас есть на свободное время. Смотрите, вы тут выполняете определенные задания, зарабатываете баллы, которые в дальнейшем вам будут конвертироваться либо в деньги, либо в white list, либо, либо, либо в токены, либо э, в количество NFT-шек. То есть никто этого не знает. Обычно, когда тестнет заблаговременно предупреждает о каких-то заранее ведомых э, количествах деньгах, которые вы заработаете, как правило, это чаще всего встречается ну, не совсем что-то серьезное. А когда тест-нет подразумевает какую-то непредсказуемость, то есть он не говорит, что он вам в качестве вознаграждения даст, то в некоторых случаях чаще всего стоит эти тестнеты взять в свой приоритет. Итак, я протестил, получается, Ethereum, Binance, Smart Chain, Solana я протестил. Давайте начнем по порядку. То есть ссылка на данный бот будет под видео. Я на примере одного из тестнетов, на примере одних из заданий сейчас это все выполню. Вы зашли, допустим, свой... Я зашел в общем в бот, ссылка будет на него под видео. Вот смотрите, я зашел в свой аккаунт и я вижу, я вижу сколько я заданий уже получил. Прогресс заданий. Я выполнил тоже много заданий, много заданий еще не выполнил. Давайте их сделаем. Нажимаем главное меню, нажимаем режим Pro. То есть при регистрации в данном боте вам будут доступны базовые задания, за которые вы получите немного баллов. Но в режиме Pro вы можете просто очень много намайнить баллов, которые вам тоже принесут в потенциале крутые вознаграждения. Итак, давайте протестим Ethereum Avalanche Test Network. То есть получить тестовые монеты. То есть вам не нужно сюда вливать, бывают такие снеты, которые требуют еще денег в качестве комиссиона. бывают такие снеты, которые предоставляют тестовые деньги, которые, в принципе, используете и не тратите никаких комиссионных даже. Так как у меня авакса на данный момент нету в метамаске тестовом, что ж, будем тогда просить у них взамен. То есть вот таким вот образом выглядят обменники, свапалки различные, которые нужно просто нажимать и в этом заключается тест. То есть просто, просто нажималки и все. Так, получить тестовые токенов у меня еще нет. Получить тестовые монеты. Отлично. На ваш адрес в выбранных сетях начислено Avalanche Test Network. Потому что я уже Metamask сюда привязал. Но так как у меня Avalanche не привязан в самом Metamask, сейчас я его добавлю. Смотрите, как тоже добавлять различные сети, различные сети. Ну, в принципе, если вы уже знаете, как добавлять Binance Smart Chainse, то, в принципе, с Avalanche у вас проблем не возникнет. Так, далее. Что ж, пойдем посмотрим, пойдем посмотрим, прежде чем выполнять первое задание, что у нас пришли тоестовые денежки. Заходим в Metamask, выбираем, у нас нет Avalanche сети. Как ее сюда добавить? Так, как ее? Обычно бывают какие-то тест-неты, дают гайды. И, соответственно, здесь есть такой гайд, который дал нам данные от ланча, мы сейчас просто их скопируем, вставим, и все, и будем использовать наше задание. Я нажимаю «Добавить сеть», после чего, так. У каждой сети это все индивидуально, никуда не заполняем внимательно. Отлично, видите, тестовые нам денежки пришли. Замечательно, то есть вы всегда какие-то тестнеты проходите в тестовой сети, поэтому очень важно использовать какой-то просто вспомогательный метамаск. Так, Все, давайте читать внимательно задание и выполнять. Так, получите тестовые токены, задание 1. Получите 100 токенов Ева. перейдите на сайт. Выберите Ethereum Ring, Buy и токен EVA, нажав Connect Wallet, и затем Mint. Выбираем RingBuy, EVA. почему нажимаем Mint. Делаем сменить сеть. Бывает часто очень, когда вы делаете какие-то тестовые обмены, бывает в некоторых случаях они очень долго обмениваются, ну... Бывают такие. Допустим, здесь еще недолго, видите, вот достаточно быстро. Зато они и тестовые. Вот так получилось, что мы на данный тестнет попали. Ева, он достаточно огромный, он перспективный. Его где-то порядка 5 часов приходится делать. Поэтому имейте в виду, не все такие тестнеты, ну, такие встречаются. Все, нажимаем мин. А, то есть, отлично, мы получили 100 бонусных евро. Ев, дальше переходим в раздел History, копируем данную транзакцию. Дальше отправляем в бота. То есть, читаем внимательно. Перейдите в History, скопировали. Вернитесь в бота, вставить ссылку, копируем транзакцию. Все, мы первое задание выполнить. Нам начислили бонусные баллы. Следующее задание номер два выполняем. Так, тут уже 30 баллов. То есть, переходим на главный сайт. Периодически бывает такое, что... Задание не выполняется, просто нужно периодически нажимать F5, если вдруг не, не, не выполнилось, да, чтобы вы обновили страничку и продолжили выполнение. Тогда у вас все будет четенько. Так, выберите верхнюю часть Ethereum Rankby, выберите Avalanche Network, токенов обменяйте. Так, Exchange, Bridge, его выбираем Avalanche Network. нажимаем 5, mint, confirm тогда читаем, нам необходимо отправить дождитесь успешного выполнения, э, так, скопируем ссылку на выполненную транзакцию во втором пункте, е правильный бот ожидаем небольшое время, копируем и не дожидаешься выполнение транзакции можно уже сразу отправлять, то есть, все это не индивидуально, ребят поэтому, то есть, если вы копируете э, технически подковали у вас ничего, никаких проблем не возникнет нажимаем следующее задание, выполняем это задание так Так, читаем, что нужно сделать экшен суп. Дальше нужно приконнектиться. Well, нет Network. Нам нужно сейчас сюда 10 USDT тестовый завести. Но их здесь нет. Как это сделать? Нажимаем GetTechTokens, выбираем сеть, выбираем Avenge, нажимаем USDT, нажимаем Mint. Далее сменить сеть. А, я уже. Я уже взял 100 тестовых ЮСДТ. Второй раз случайно еще раз это сделал. Ничего страшного, ничего страшного. Так. Нажимаем F5, обновляем страничку, баланс тоже обновляется. Доходят тестовые деньги. Далее нажимаем 5. Так. Так, прям здесь 5. Внимательно читаем задание. Так. Так что какую транзакцию нужно брать, копируем только на панель второй транзакции. Копируем, но дожидаемся, когда вот эта галочка сгорится. Давайте подождем, еще большую время. Нажимаем продолжить. Отлично, панель следующее задание. Сейчас выполню все оставшиеся три задания, чтобы вы увидели, насколько это все несложно. Так, я использую пико. Смотрите, мы вот бываем сталкиваемся с какими-то проблемками. Их можно писать сразу в чат. Вот видите, у нас недостаточно вакса, а, Где его еще взять еще тестовый? Давайте еще его найдем. Так. Отлично, вас пришли, продолжаем продолжить. Ссылка на знания и коллег, можно обновить, вставить заново. Бывает вот такой глюк, что иногда это лучше сделать заново. И обновить страницу начинаем заново, выполняя те же условия уже на обновленной страничке. лично давайте последние задание важно выполнить там тоже есть нюансы потому что так. так перейдите на сайт перешли exchange bridge exchange bridge exchange. без газовой транзакции вот так тиньюм лонч не так Так, не проходит. В чем причина? Давайте заново внимательно. Exchange bridge. А, я неправильно выбрал. Exchange bridge. Найс, nice, найс. Nice. Осталось последнее задание. Следующее задание, последнее. Так, перейти на сайт, свап зайти, exchange, Swap. сразу безгазовая транзакция, Ethereum E5, Evo отправить, на. Да? точно, так, все у нас здесь хорошо, писываем транзакцию, ждем подтверждения вот этой второй транзакции, отправьте транзакцию Swap Evo, Swap -eva, отправляем. Все, выполнили все задания по данному уровню. Смотрим аккаунт, прогресс заданий. Видите, мы еще больше выполнили заданий, больше получили баллов, соответственно больше потенциальных вознаграждения. Когда не выполняется третье какое-то задание, то есть это ничего страшного. Даже можем в предыдущем посмотреть. А, так, в предыдущем можно посмотреть. Важно, вам нужно протестировать работу. Если в случае чего не выполняется данный пункт, RELY NETWORK, то как бы ничего страшного. Все равно задание будет считаться выполненным. То есть бывают такие микронюансы, имейте в виду. Вот еще больше заработал. Все, ребят, у меня, в принципе, все. Подписывайтесь на YouTube. Ссылка на данный тест-нет будет по данным видео. В Телеграме. я буду периодически их публиковать еще больше, если будет интересно встречаться. Вот оставляйте ваше мнение, как вам такая тема. Интересно ли это было вам видео. Прошлите лайки дизлайки, комментируйте обязательно. И, конечно же, оставляйте ваши отзывы, какие хотели бы увидеть обзорчики на данном YouTube. До скорых встреч, новых видео, успешных вам инвестиций, больших вам заработков в интернете. Пока-пока, на связи.